Здравствуйте! Сегодня на поездке Дня Волки 108. Ну, так и называется 108. Видимо, далее 108. По проезду очень своеобразные лыжи, они мне напомнили очень по выведению Лыжи для скетура, скеппинизма. Хотя я не могу сказать, что как-то готов их воспринимать именно в таком ключе. Потому что, ну, как-то, я не знаю, ничего у них такого вроде бы и нет. Ну да, у них облегченная явно конструкция, да и по весу они нормальные, ну, легкие имеется в виду. В принципе, на русский можно, они, вот как вот как вам сказать, то есть, к ним явных претензий как бы нет, они очень цепкие контами, очень ровные по геометрии, не шалят, не пытаются куда-то увильнуть, не мечутся, очень стабильно устойчивые, но они тупенькие, они жесткие, они тупенькие, такие притупленные, хотя какая-то в них даже есть отдача, то есть, если их вот зажать в конце поворота, то они, в общем-то, выдают. И помогают смещаться вперед и разгрузить таким образом задники То есть вот именно для какого-то динамичного, короткого такого маневрирования Может быть в каких-то узких местах, такие лыжи могут быть вполне себе интересны Насколько это интересно именно катально? Ну нет... Не знаю, мне не показались они интересны именно катально, они какие-то вот именно... Ну да, они стабильные, но они какие-то вот именно перестабильные, они а перестабиленные, перерещенные Резного поворота катания на сколоне уверенно у них все равно не получается никак, но ну, ни в каком формате ничего не выходит. Что-то как-то вот у них вот все какое-то. Вот они везде как-то, вроде как бы и везде пытаются, и вроде как бы везде как-то вот одинаково никак. Вот такой, знаешь, классический вариант универсалов, лыжи, которые все делают одинаково средние Одинаково средние карвят, одинаково средние как-то фигачат на скорость, одинаково средние Едут короткий поворот Но, наверное, вот именно для какого-то такого э, Разнообразного фрирайда С лазаками, с альпинизмом, наверное, вариант хороший Вполне себе хороший, легкие, в общем-то, стабильные, понятные, уверенные, достаточно прочные, крепкие лыжи Как бы такой надежный вариант Но кататься, кататься, наверное, скорее нет, чем да Хотя, в общем-то, говорю, претензий нет, души нет. Души в них нет. Все ста ста именно статистическое такое, уверенное, стабильное, надежное. Все, пойду по тысяче другие, постараюсь найти что-нибудь Подписывайтесь на форум с вопросами, на сайт. Пока.